Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Когда вы чувствуете сильную химию, вы можете поверить, что наконец-то нашли того самого. Но достаточно ли влечение для полноценных отношений? Для того чтобы пара выдержала испытание временем, очень важна более глубокая связь. Эта связь называется совместимостью. Понимание разницы между этими двумя понятиями иногда может сбить с толку. Так, может быть это просто химия, но не совместимость? Вот несколько признаков, которые помогут вам разобраться в этом. Первый. Вы не можете представить, что проведете с ними всю жизнь. Вам нравится обниматься с ними, вам весело, когда вы ходите в кино. Их шутки заставляют вас плакать, смеяться, и вы не можете перестать улыбаться, когда вы с ними. Если это так, то между вами определенно есть химия. А теперь закройте глаза и представьте их рядом с собой навсегда. Чувствуете ли вы, что в этой картине что-то не так? Может быть, вам нравится проводить с ними время? Но они недостаточно серьезны для долгосрочных отношений или ведут совершенно противоположный образ жизни. Что бы это ни было, вы можете пока не обращать на это внимания, но вы знаете, что в долгосрочной перспективе это сведет вас с ума. Они просто кажутся неправильными, и, возможно, вы правы. Если вы чувствуете это, даже через всю эту химию, скорее всего, вы просто несовместимы. Второе. Вы не разделяете одни и те же ценности. При первом знакомстве вы, вероятно, не так часто говорили о своих ценностях или мнениях. Вы просто хотели провести с ним время и, возможно, перестать так сильно краснеть, верно? Но рано или поздно вопрос о ваших убеждениях всплывет, и вы можете удивиться. Когда вы не совсем совместимы, у вас могут быть совершенно разные мнения на темы религии, политики, стиля воспитания детей. Хотя это правда, что вы можете ценить чужое мнение, даже если вы с ним не согласны. Встречаться с человеком, который не разделяет ваших ценностей и убеждений, может оказаться непросто. Наличие противоположных взглядов на основные темы может повлиять на вашу совместную жизнь и сделать вас склонными к спорам и дракам, даже если они очень милые. Третье. Вы полные противоположности. Говорят, что противоположности притягиваются. Когда речь идет об отношениях, вы можете быть спокойным человеком, что помогает успокоить вашего вспыльчивого партнера. Или, может быть, вы очень тревожны, но ваш оптимистичный партнер помогает вам успокоить эту тревогу. Но если вы полные противоположности, когда речь идет о ваших интересах, идеях и мнениях, вам может быть трудно наслаждаться обществом друг друга. Если вы любите проводить выходные в театре, а ваш партнер предпочитает ходить на футбол, у вас, вероятно, возникнут проблемы с решением, как проводить время вместе. Возможно, у вас есть какие-то общие интересы, но если вы планируете остаться вместе надолго, нескольких общих интересов может быть недостаточно для полноценных отношений. Номер 4. Вы часто надоедаете друг другу. Что вы чувствовали при первой встрече? Волнение от того, что вы увидите их снова, заставляло вас терять сон? А ведь каждая секунда, проведенная вами, была наполнена весельем. Вы чувствовали химию всеми органами чувств. А что сейчас? Со временем вы стали проводить больше времени вместе, но теперь вам стало скучно. Первоначальное возбуждение перестало быть таким сильным. Такое часто случается с парами, которые были ослеплены химией, но на самом деле несовместимы. Вы перестаете проводить качественное время вместе или даже избегаете друг друга. К сожалению, со временем редко становится лучше, и иногда отношения заканчиваются, потому что они находят кого-то нового, кого-то, кто заставляет их снова почувствовать то волнение. И номер пять. У вас разные цели на будущее. Чего вы хотите от своего будущего? Вы хотите пожениться и создать семью, но ваш партнер предпочитает провести жизнь в путешествиях. Или, может быть, вы хотите переехать в большой город с множеством возможностей, а он хотел бы жить в сельской местности, в окружении животных. Иметь схожие цели довольно важно для долгосрочных отношений, и под «довольно» мы подразумеваем абсолютно. Это камень преткновения для совместимых отношений. Разные взгляды на будущее – это то, что определенно будет мешать вам, независимо от того, насколько сильно они вам нравятся в данный момент. Когда вашими чувствами руководит только химия и влечение бессовместимости, это открывает двери для многих разочарований и одиночества. Даже если вы все еще не уверены, не стоит беспокоиться. Время покажет, и ваше сердце само подскажет, что делать. Вполне возможно, что химия и совместимость идут рука об руку. Когда это происходит, это начало прекрасных и плодотворных отношений. А вы узнаете какие-нибудь из этих признаков? Если да, то как вы думаете, помогло ли вам это видео определить их? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто задается вопросом, почему у него ничего не получается. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на кнопку «Уведомления», чтобы получить больше новых видео. Супер, спасибо за просмотр!